Доброго времени суток, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала Истина Таро вас приветствую! Я Катерина. Сегодня я проведу приворот для женщин на мужчину. Будем мы его проводить на еду. Мои дорогие, данный приворот проводится на еду, которая будет находиться возле монитора либо гаджета через который вы прослушиваете данный заговор потому что все слова имеют очень сильный энергетический посыл и перед проведением данного приворота я провожу определенные обряды Поэтому для получения позитивного результата положите еду перед монитором перед гаджетом и повторяйте слова которые я буду произносить то есть произносите их вместе со мной. Делать данный приворот можно в любое время дня и ночи, то есть в любое время суток. Это на его действие никаким образом не повлияет. Итак, представьте вашего возлюбленного, положите еду, и мы начинаем. Повторяйте со мной. «Стану я раба Божия, благословясь, пойду, перекрестясь, из двери в двери, из ворот ворота. Выйду я в чистое поле. Сидит в чистом поле. Сама Пресвятая Богородица, Мать Божия, Как она скрипит и болит по своем сыне, Так и по рабе Божий, ваше имя, Раб Божий, его имя, Скрипел и болел, И в огне горел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 и спрошу ее, Куда полетела огненная стрела? В темные леса, В зыбучее болото, в сырое коренье. О ты, огненная стрела, Воротись и полетай, Куда я тебя пошлю. Есть на Руси молодец, Его имя. Полетай, Ему вретивое сердце черную печень, горячую кровь, встановую жилу, в сахарные уста, в ясные очи, чтобы он тосковал, горевал весь день, при солнце, на утренней заре. При молодом месяце, на ветре, холоде, на прибылых днях и на убылых днях, отныне и до века. Дорогие мои, теперь данная еда является заговоренной. Накормите ею вашего любимого человека и увидите Результат. Насколько это все будет быстро зависит от конкретной ситуации. Напоминаю вам, дорогие мои, что вы можете обратиться за персональным раскладом на картах Таро, чтобы увидеть всю ситуацию, узнать, какие чувства к вам испытывает загаданный человек, узнать, как дальше у вас с ним сложится ситуация, судьба ли он ваша, либо же у вас будет другой человек. Также вы можете заказать личный для себя амулет или талисман, который поможет вам решить ваши жизненные проблемы. Это может быть проблема финансового характера, это может быть какие-то личные проблемы. То есть пишите мне, мы обязательно решим вашу проблему. Так, дорогие мои, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, был ли вам полезен данный ролик. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока!